Возьмем небольшую пластину, размеры которой сравнимы с дряной волны. Увидим, что волны будут заходить за пластину, иначе говоря, они будут распространяться почти так же, как если бы препятствия не было. Явление огибания волной препятствия называют дифракцией. Благодаря дифракции мы слышим звук из-за угла дома, находясь за деревом и тому подобное. Эти препятствия огибаются звуком. Дифракцию механических волн можно наблюдать, если размеры окружающих нас предметов невелики по сравнению с длиной волны.